Идет война добра со злом Тебя не плачь, я буду здесь недалеко. Мотор, ребят, иду на взлет. Внутри меня огонь и лед. Кто мир спасал, меня поймет. Я все расставлю.